Ну да, открыто, собственно. Впервые у меня кадр не шатается. Ну да. Открыто Я знаю. Новая с и желаю а, это еще снаружи, говорит. Ну, молодец, дядька. Пересадка наземная, тут какие-то люди ходят, вот так вот, ручь, ручь, красавинько, по-добому, там Вы думали, вы спустились, нет, нет, еще не спустились. Смотрите, какая красота, а? Так. так правда меня время смущает сколько уехать он будет хотя вот он приехал а вот тут такая красота прям вообще Эх.